меня зовут Макс Прайм сегодня у нас новый фрагмент 2022 года возможно вы в будущем смотрите и что вам сказать вы сможете стать инвестированным человеком даже если вам нет 16-18 лет как это сделать? вам просто нужно найти например, если вы спросили то Теников Инвестиции если с Украины то Монобанк это сам популярная платформы. они а в в интернете там в компьютере можно открыть Тинькофф Банк, а Монобанк только с телефона и Тинькофбанк с телефона. Самый лучший они а с телефона. Поэтому есть телефон и неважно с вам лет, вы сможете уже инвестировать. И даже выбирать какую платформу, с какой стороны. Потому что вы не сможете Тинькофф Инвестиции и Монобанк объединить вместе. Потому что вы с одной стороны. Но если вы купите там как-то станете гражданином той и той страны России и Украины там конфликт, поэтому тяжело, наверное будет, но что будет, век, скорее всего, потому что я слышал и знаю, что россиян, музыканты приезжают в наш город и в Киев приезжают, и всякое везде даже в наш город приезжают, и тем самым они грубо говоря там проводят концерты из России, сначала они с Украины, потом с России и возвращаются в Украину за из Донецка области и как-то так вот ну в общем такая вот история давайте я расскажу если вы реально из украины или россии то первым делом нужно зарегистрироваться в этом социальной сети додатку э, да. приложение кстати прежде, прежде чем регистрироваться если вы с украины то э, напишите мне в комментариях что вы реально с украины потому что если вы напишите, то тем самым я вам кину реферальную ссылку и вы сможете получить 50 гривен ведь это копейки, но если у вас там пополнить еще 50 гривен, у вас будет минимум 100 гривен то 3% речных в год, то есть каждый месяц 100 гривен умножаем на 3 <coughs> это у нас 30 копеек да, ну хватит какие-то копейки но я рекомендую купить акцию, у монобанка есть акция в Тинькофф Банке есть акции тоже, поэтому задумайтесь о том, что вы сможете купить и акции, и фонды. Кстати, фонды в Монобанке выросли. Вот если бы я купил бы фонд, но они дорогие сейчас немножко так. Я купил самую дешевую акцию, и она сейчас упала. Вот так вот, если потом вырастет, то и продам. Но я хочу, чтобы она еще выросла, потому что я уже рассказывал в ролике, почему я жду, когда эта акция вырастет. Я уже не помню название, длинное название, есть короткое название. Сейчас телефон просто заряжается, поэтому буду вот так снимать на эту камеру, поэтому лайк ставьте и подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропускать новые видеороликов, потому что именно ты получишь возможность смотреть быстрее, чем все остальные ролики. У нас, кстати, есть Facebook, Instagram, Telegram. Для всех, даже если с России, с Украины, потому что санитетики не забанены. Телеграм есть, там у нас посты про инвестиции, я создал недавно, нужно было раньше делать, я пробовал. Некоторые заходили, ну ладно, в принципе, пробую снова, новый создал, а старый, старый, нужно потом зайти, что делать с этим? переименовать название сделать инвестиции для украины инвестиции для россии или что такое в общем я создал канал про инвестиции он называется канал макса прайма пиши в телеграме я думаю найдете порой такую функцию вот потом вы регистрируетесь на, там в телеграме получаете инфу и смотрите ролики у меня еще есть платный курс он вот такой недорогой Поэтому пишите тоже. Я раньше делал бесплатный курс, но после удаления YouTube канала с 10к подписчиков и полмиллиона просмотров всего канала. Да, как то быстро подписчики говорят. Как так быстро. Из-за того, что мы делали стримы, но их просто уже нету. Это из-за того, что я нарушаю правила мошенничества. Пишу в описании много слов. Поэтому я буду теперь писать коротко. Поэтому читайте описание, если там какая-то ошибка, напишите в комментариях, я исправлю. Там с сети напишу, подпишись, а то свою собаку или кота, в принципе, годится. Ведь я реально могу забрать кота, собаку, да, за деньги. <laughs> Продать их можно. В общем-то, да, да, можно делать какой-то бизнес какого-то, ресурса, например. А то инвестиции в акции, облигации или что-то, блин, такое. Сейчас просто кофта такая, поэтому мне хочется вот так вот. Вот, вы можете делать свой бизнес, если у вас есть какой-то фонд. Или вы можете благотворительный заняться, там, создать свой благотворительный фонд. Нужно сначала деньги иметь, потом как-то рекламировать этот фонд. И тем самым сможете зарабатывать на этом. Ну, копейки, копейки будете зарабатывать. Ведь вам нужно влаживать и доказывать, создавать свою страницу. Я тоже хотел бы этим заняться, но у меня нет денег, огромный капитал нужен. Не тысяча долларов, как по мне. Если ты хочешь реально раскрутиться, пиар там, хотя бы 800 рублей, долларов, по будем, а тогда будет крутой хайп, ну как, нормально такой хайп, 800 долларов, а у нас 1000 долларов. А 200 долларов нужно где-то еще найти, и контент нужно записать. В общем, там тут дорого очень. Но есть ютубер, который можете позволить, но он не позволяет, потому что он зарабатывает на монобанк инвестиции. Поэтому, он покупает акции модобанку, потому что хочет вырасти на этом. Окей, в принципе, я тоже туда пойду по его стопам. И тем самым обгоним школьника, и тем самым мы станем лучшими из школьников, если получится. Да, вернемся в прошлое. У меня будет, скорее всего, снова 16, но ну, лучше, наверное, цифра мне нравится 17. Потому что уже за порогом мы 20, а вот 17 уже 3 года как прошло. Если от 17 отнять 13, отнять 3, получается 14, еще минус 3, получается 11 лет. Так что, если вам еще вы младше, то рекомендую смотреть мой контент бесплатно. есть платный, да, только для продвинутых, для начинающих. Там просто крутая инфа, лучше, чем бесплатная инфа. Но тут я тренируюсь, тем самым рассказываю для бедных, а для того, чтобы еще. Курсы, чтобы открыть. Я оставал бесплатный курс, никто не заходил, потом удалили канал. Я такой решил, все, обязательно платный курс, потому что мне уже это все за задр... Я там заливал ролики, они удалились, поэтому я создаю страницу в Facebook. Смотрите, читайте, изучайте инфу и станьте инвестирующимся человеком. Есть ошибки, некоторые я тоже записал ролик. В общем, если у тебя есть ошибка в жизни, там, проблема, напиши в комментариях, и мы его разберем в этом ролике. Ну что ж, давай тогда заканчиваем. Сколько там снял, а? а понял. Ну что ж, всем спасибо, спасибо. Мы сейчас скоро начнем 8-минутный на ролик, просто у нас такая инди-камера, и не видно. Поэтому сейчас в конце ролика хочу попрощаться с вами. Прежде чем заканчивать, лук ставьте, подписывайтесь, колокольчик нажимайте. Дискорд у нас есть, Facebook есть. Если хотите найти, попытаюсь скинуть в описании все необходимое. Если не скинул там Instagram, Facebook, Telegram, самые четыре важные платформы, для, как для меня. Теперь. А то ВК, Антокласники, Сейчас РФ, сражение, война. В общем, как-то так вот. А эту тему я уже говорю про нее. Она очень длинная, она очень классная, Всякое такое. В общем, все должно быть простым простым модификациям, а потом уже будет сложным. Поэтому на... надо прощаться, потому что будем так говорить Но до ночи. Всем удачи, всем пока!